В этом жилом комплексе находится моя квартира. Я здесь и заказчик, и исполнитель. Но прежде чем подняться ко мне на третий этаж, у меня небольшой сюрприз. Поднимемся на крышу. Классной фишкой этого жилого комплекса была эксплуатируемая крыша. Конечно, я не удержалась от этого, и я решила. Будет просто кайф. Здесь будет душевая кабина, здесь будет маленькая мини-кухня, там будет мягкая зона, спальная зона, здесь будут висеть качели и здесь будет просто супер. Кухни не будет. Душевой кабины не будет. Всем привет! Я показывала свою квартиру на 36 квадратных метров, которая стала лауреатом различных конкурсов, чему я бесконечно рада и счастлива и горжусь этим. Ссылка, кто не видел. А свою террасу я решила сделать совершенно в другом стиле. И это обратная сторона моего минимализма, мягкого минимализма плюс. Мечты, планы. А жизнь носит всегда свои коррективы, и особенно 2020 год. Если раньше входная группа была здесь, то у нас сейчас совершенно в другом месте. Пойдем посмотрим. 2020 год внес очень много изменений в жизнь любого человека, и в том числе и у меня. Изменился бюджет этого проекта, и я решила не тратить очень много, а я решила использовать все те вещи, которые хранились у меня на складах. Работа над этим пространством длилась достаточно длительное время. Я пробовала, я заменяла один предмет на другой, перекрашивала, кастомизировала, меняла. В общем, работа была проведена достаточно большая и плотная. И вот то, что у меня получилось. У каждого предмета есть своя история и воспоминания, которые с ней связаны. Диван, ну, так скажем, один из главных у меня здесь на террасе, это мебель, которая не нужна стала моим родственникам, и они не знали, куда идти. Я его взяла, перекрасила, чуть-чуть переделала, подружила со всеми остальными. Это кресло-гнездо стояло у меня на балконе, и теперь она вернулась сюда, я его тоже перекрасила, немножечко переделала, и, вроде бы, начался складываться этот интерьер. Все эти вещи стали базой для этого стиля. Стиля под названием «Боха». Но он у меня не шик. Он у меня не Боха классик, он у меня ближе Боха минимал плюс эко. Конечно же, какой Боха может существовать без зелени? Вот зелень, здесь биологические копии и живые растения. Все это создавало то настроение, которое и сделало этот интерьер. Все предметы прошли испытания дождем, ветром, и здесь достаточно комфортно, когда льет дождь. У меня здесь крыша из тонкой баллони, а сверху еще и строительные ткани для навеса. Светильники. Абажуры на них – это пластиковые табуреты, которые я превратила в, в эти абажуры. Мне кажется, они, они классно здесь смотрятся. Появились еще какие-то декоры, но базой для этого проекта послужили все-таки те вещи, которые я приобрела у коллекционера «Антиквариатом». Так, кроме вот этого кресла, этого чайника и этой тумбы с 28 выдвижными ящиками, Просто прелесть, сделанная из индийского палисандра, который не боится никаких невзгод, всяких температурных перепадов. Это кресло тоже из этого палисандра, оформленное, видите, в таком э, этническом стиле, который очень близок к, к индийской э, культуре. Консоль из массива карагача – тоже классная вещь, которую, по моим эскизам, сделали э, в одной мастерской. Как всегда, бюджет достаточно был ограничен, поэтому приходилось на ходу что-то придумывать. Допустим, не было подставки под эти музыкальные усилители, и я нашла эти банки и покрасила в такой же темный цвет. Даже из одного попробовала сделать табуретку из отрезков бруса, который я приклеил ничем. тоже классный табурет. Огромный, огромный чайник. Я долго в общем искала по интернету, что это такое, но это свадебный чайник Махараджи. В центре этого чайника изображен усатый мужчина. Это бог индийский бог Сурия. Один из самых главных элементов этого интерьера – это музыкальный центр. Тоже раритет 90-х годов, музыкальный центр Sony. Когда собираемся мы с друзьями и сидим, слушая музыку, звук здесь настолько чистый, настолько ясный и красивый, что это действительно завораживает. А, вот это зеркало! Это, по-моему, 19 лет. пока я еще не обращалась к профессионалам. Но здесь настоящее серебро это амальгама которая сыпется и зеркало в этой шикарной раме просто потрясающе здесь отдыхают мои соседи гуляют развлекаются или просто отдыхают и это так здорово все очень очень милые у меня стиль боха, стиль боха минималиста. Здесь нет тех вещей, которые обычно люди привыкли. Это такая цыганщина, это крикливые, яркие цвета и так далее. Это тоже красиво, это тоже может быть. Но я минималист, поэтому здесь вот такие цвета. И все материалы прошли испытания на прочность. Я не боюсь оставлять здесь открытыми свои вещи. Мой шезлон, который я делала несколько лет назад. Но я его тоже переодела, сделала новую одежду. Сюда у меня попали такие вещи, как чемоданы 70-х годов. Это культовые вещи того времени. У меня был старый-старый сундук, который я тоже покрасила, поставила на колесики. Закрыла его керамогранитом большим, который тоже остался от какой-то стройки, И все, у меня получилась столешница. Здесь у меня дешевый недорогой ковер, который отслужил тоже свое, и здесь он встал, как защита от солнца, от ветра, от дождя, и прекрасно там смотрится. Но ну, всякие декоры, это тоже мое хулиганство, ну, вот что-то хотела сделать, так как бога тоже не может быть без тех вещей, которые сделаны собственными ручками. Кстати, они все такие поранены. Ну, ладно. Постоянные переделки, перекраски, перестановки. Все предметы здесь сделали, наверное, там 360 градусов несколько раз. Пока не нашли свое место постоянной прописки. Ну, может быть, не постоянное, но, во всяком случае, сейчас довольно-таки комфортно. За стенами вот этой террасы яркое солнце, жарко, а здесь прохладно, комфортно, уютно сидеть на этом диване и слушать музыку. И музыка расположена очень правильно. Скоро появятся еще две колонки, и здесь будет не только стереозвук, а здесь будет объемный звук, и это просто раскопки.